Жилой комплекс бизнес-класса «Туайс» Twice – это воплощение мечты о комфортной функциональной квартире в современном благоустроенном районе Москвы. Два дома с разной этажностью включают в себя 126 современных квартир. На территории есть подземный паркинг на 147 машиномест. Главным преимуществом комплекса является расположение в тихом, спокойном районе Москвы, и комфортная транспортная доступность, позволяющая быстро добираться как до центра города, так и до зеленых пространств. Инфраструктура. В шаговой доступности от TWICE муниципальные и частные детские сады, школы и поликлиники. Район богат спортивными площадками и секциями. Для детей открыты две футбольные школы, центр спортивной и художественной гимнастики. В районе Крылацкая расположена смарт-библиотека имени Ахматовой с каворкингом, арт-пространством, кинозалом и детским центром. Внутренний двор, свободный от машин, насыщен всеми условиями для приятного отдыха. Пешеходно-прогулочные зоны и детские площадки. Преимущество: Жилой комплекс уже построен. Расположение в современном районе Москвы, рядом с лесом и Кунцевским парком. Более 30 вариантов планировочных решений.